Здравствуйте, я Бофт Наталья, это мой канал NB Фитнес, сегодня предлагаю вам заняться стретчингом. Ставим ноги на ширине плеч, разворачиваем плечи, делаем глубокий вдох, полную грудную клетку набираем воздух, тянемся руками вверх, на выдох расслабились, снова делаем глубокий вдох, вытягиваемся вверх, на выдох расслабились и еще раз вдох, потянулись одной рукой, второй, еще одной, второй, потянулись двумя. Разводим руки в стороны, делаем глубокий вдох, на выдох наклоняемся в одну сторону, снова вдох и на выдох наклон в другую сторону, еще вдох, наклон, выдох и снова вдох, наклон, выдох. Делаем глубокий вдох, наклон, Остаемся, удерживаем положение, делаем пружину вниз. Раз, два, три, четыре, живот тягиваем, четыре, три, два, один. И пружиним рукой, раз, два, живот в себя, три, четыре, еще четыре, три, два, один. Разводим руки в стороны, через верх вытягиваясь, наклон в другую сторону и снова пружина. Живот тягиваем в себя, еще четыре. Три, два, остаемся и пружиним рукой. Раз, два, три, 4, Еще 4, Три, два, один. Делаем глубокий вдох, вытягиваемся двумя руками. На выдох, руки за спиной. Ноги чуть шире, разворачиваем пятки в стороны. На выдох, наклон вниз. И пружина. Раз. Два. Живот тягиваем. Три. Взгляд вперед. Четыре. Еще поглубже вниз. Вниз. Хорошо. Еще также. Бросим, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Руки через низ выводим вперед. И пружиним руками. Раз, два, три, четыре. Живот тягиваем. Четыре. Три. Два. Один, именно на выдох, выдох, прямой спиной, даже можно с легким прогибом поясницы, складываем локти и наклон вниз, вниз поглубже, еще на выдох, расслабляясь, как будто бы сбрасываем себя вниз, еще поглубже, локтями тянемся к полу, еще немного, на выдох, Хорошо. И захватываем правую ногу, прижимаемся стопа на себя, колено прямое, прямой спиной к прямой ноге. Животом и грудью стараемся прижаться к ноге. На выдох, выдох, поглубже, еще. Переходим к левой, захватываем стопу и снова как можно глубже. Вниз. Хорошо еще также. Семь, шесть, пять, четыре. Три, два, один. Локтями по центру, на выдох, выдох, поглубже. Именно расслабляясь вниз. Хорошо. Поставили ладони перед собой, развернули стопы. Живот подтянут, руки перед собой. Переносим вес тела на правую ногу, на левую. Еще правая, снова левая. Еще правая, левая и еще Хорошо, сгибая ногу, опускаем таз вправо, подъем, сгибая левую, опускаем таз параллельно полу, снова, живот подтянут, продолжаем также. хорошо, правая и снова левая, хорошо, остаемся на правой ноге. Колено согнуто, акцент тазом назад. Выравниваем спину, тянемся головой вперед, дыхание не задерживаем, удерживаем положение. Еще также. И пружина вниз. Три, четыре, четыре, три, два. Снова выравниваем спину, тянемся головой вперед. Живот втягиваем в себя, удерживаем, дышим. Еще также. Разворачиваемся к правой ноге, опускаем таз как можно глубже, ставим руки с одной стороны от стопы. Живот тягиваем себя, головой тянемся вперед, удерживаем положение. Держим два, три, удерживаем четыре. Еще тянемся головой вперед, пяткой левой ноги назад, живот в себя. Еще пружиним раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще больше вытягиваемся головой вперед. Продолжаем пружинить совсем немного. Головой тянемся вперед, пяткой левой ноги назад. Еще держим. 2, 1. Ставим руку с другой стороны от стопы. Выравниваем правую ногу, ставим на пятку. Согнули. Снова. На выдох выровнять, вдох согнуть, снова выровнять, согнуть и еще выровняли. Ставим ладони и удерживаем положение. Головой тянемся вперед, стопа на себя, колено прямое, стараемся животом грудью прижаться к бедру, удерживаем положение. Еще больше вытягиваемся, колено обязательно прямое, стопа на себя. Еще стоим 4, 3, 2, 1. Делаем глубокий вдох, округленной спиной потянулись вверх, отдохнули. И снова на выдох, прижимаясь как можно плотнее к бедру, выравниваем спину, головой тянемся вперед, удерживаем положение. Раз, стоим, два, держим, три. Четыре. Еще вытягиваемся головой вперед. Четыре, три. Все время дышим 2. Стопу на пол. Медленно округленной спиной поднимаемся вверх. Выстраиваем стопы четко друг за другом. Левая стопа направлена вперед. Руки на таз, живот втягиваем в себя. Таз вперед, плечи назад, головой тянемся до потолка. Дышим, три, еще также же. Тянем икроножную мышцу сзади стоящей левой ноги. Для этого таз подаем вперед, головой тянемся до потолка. Пятку не отрываем, головой обязательно тянемся вперед, не давая нагрузку на поясницу. Еще дышим. Если хотите добавить нагрузку, либо сгибаем колено еще больше, либо немного подаем ногу вперед. Еще стоим. Пятка обязательно прижата. Четыре. Еще также держим. Три. Два. Один. Разворачиваемся. Делаем глубокий вдох. Потянулись вверх. На выдох руки за спиной, разворачиваем стопы в стороны. Спина прямая, наклон. Раз, два, три, четыре. Еще глубже, вниз, еще. Хорошо, руки вперед и пружина. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Живот тягиваем в себя поглубже. Еще. Четыре, три, два, один локтями к полу, поглубже, спина прямая, на выдох вниз, вниз. Хорошо, еще. Именно сбрасывая таз, расслабляясь вниз, вниз, поглубже. Хорошо. Два. Один. К левой ноге прижимаемся прямой спиной к прямой ноге. живот обязательно втягиваем себя. Стараемся грудью плотно прижиматься к бедру. И к правой на выдох, выдох, поглубже, еще. Прямой спиной к прямой ноге. Животом грудью прижимаемся к бедру. Еще 4, три, два, один. И локтями по центру вниз, вниз, поглубже, еще. Четыре, три. Два. Поставили руки перед собой, развернули стопы прямо. Втягивая живот в себя, переносим вес тела на левую, на правую. Еще левая, снова правая. И еще левая, правая. Левая, правая. Сгибая левую ногу, опускаем таз параллельно полу, затем на правую. Еще левая. Вправо, и еще влево, вправо. Хорошо. Остаемся внизу. Головой тянемся вперед, выравнивая спину. Живот втягиваем в себя. Удерживаем таз параллельно полу, дышим. Еще также. Три. Еще удерживаем. Два. Пружина. Раз, два, три, четыре, три. 2, 1. Снова остаемся еще больше. Вытягиваемся головой вперед. Еще дышим. Держим. 4. Еще удерживаем. 4. три, два, один, Разворот. Ставим руки с одной стороны от стопы. Таз опускаем как можно глубже. Живот втягиваем в себя. Головой тянемся вперед. Пяткой правой ноги назад удерживаем, дышим, держим, еще, стоим, три, два, пружина, раз, два, три, четыре, четыре, три, два, один, в самой нижней точке удерживаем, снова головой тянемся вперед, пяткой правой ноги назад, живот втягиваем, еще стоим. Три, два, один. Переносим руку с другой стороны от стопы, выравниваем ноги, стопа на себя. Опускаемся, вдох, на выдох вверх. Снова вдох, вверх выдох. Еще вдох выдох и снова вдох выдох выравниваем ногу головой тянемся вперед живот втянули в себя стопа на себя держим дышим еще вытягиваемся как можно больше стоим 4 3 2 1 делая вдох округленной спиной потянулись вверх и на выдох еще больше вытягиваясь головой вперед, прижимаемся животом грудью к бедру, выравниваем спину, стоим. Три, четыре. Еще также удерживая, дышим. Еще вытягиваемся головой вперед. Четыре, три, два, один. Медленно поднимаемся вверх, разворачиваем плечи, руки поставили на таз, подаем корпус вперед на левую ногу, головой тянемся до потолка, пятку правой ноги прижали, не отрываем, стопа направлена четко вперед, развернули плечи, живот втягиваем, головой тянемся до потолка, обязательно тянемся головой до потолка, дышим. Шесть, еще семь, восемь, еще восемь, семь, шесть, пять, еще четыре, три, два, один, подаем ногу вперед, либо таз подаем больше вперед и снова стоим. Пятка прижата. Следим обязательно за пяткой. Живот втягиваем, головой тянемся до потолка, плечи развернули. Еще немного стоим. Четыре, три, два, один. Разворот. Делаем глубокий вдох. Потянулись как можно больше вверх, на выдох расслабились и еще раз вдох, потянулись вверх, на выдох расслабились. На сегодня урок закончен, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал.